После семинара «Цели и ценности» возник вопрос, можно ли в качестве цели ставить привлечение в отношения конкретного человека, мужчины, или это считается вмешательством в жизнь другого без его разрешения и в магии непозволительно. Вероятно, нужно ставить целью привлечения в жизнь отношений, которые для меня желательны, но без указания конкретных лиц. Хотела уточнить. Спасибо. Угу. Угу. Ну что ж, давайте попробуем, попробуем это обсудить. Мой ответ вам, как правильно поступать, был бы, наверное, некорректен, если я сразу буду давать вам готовые ответы без обоснования и объяснений. Ну, в принципе, логика ваша правильная, и вы вывод сделали в общем-то верный. Неверны предпосылки, как бы, да, потому что в магии можно всё. Вопрос, кому можно, с какой вероятностью можно, как часто можно, как часто нельзя и так далее. То есть у каждого человека, который так или иначе соприкасается с магическим миром и практикует магическое искусство, надо понимать, что там в магии демократии нет, никогда не было и никогда не будет. И у каждого есть свой уровень прав и свой уровень допуска. Кому-то можно одно, а кому-то это одно ни в коем случае нельзя, а можно только совершенно другое. Когда мы говорим о влиянии на жизнь какого-либо человека, мы должны понимать о том, что да, есть определенное правило свободной воли. И если тебе неизвестен твой изначальный уровень прав, то лучше, конечно, не рисковать и вот это вот правило свободной воли не нарушать. Как бы изначально предполагая, что это право за, есть за любым человеком. Когда вы начинаете узнавать магию дальше и этот мир понимать и узнавать дальше, приходит понимание, что возможно как потенциально право на волю есть, но человек с большим удовольствием избавляется от этого права сам, меняя его на три копейки, а иногда еще и сам приплачивая только чтобы не загружать себе голову излишними проблемами, неизбежно связанными со свободой воли. Однако также следует помнить, что обучаясь в моей школе, вы соприкасаетесь с традицией, а традиция всегда строится на каких-то определенных постулатах. Наши постулаты, постулаты традиции, в которой мы работаем, и в которой мы живем, имеют отношение к западноевропейской магии, а западноевропейская магия строится, строит себя на очень не то чтобы жестких, но достаточно высоких требований понятия чести и морали. Поэтому если вы работаете по методикам моей школы и перед вами стоит такая задача, то требования, традиции, которые дают информацию, знания и силу, вы забывать ни в коем случае не должны. Но если бы вы, предположим, обучались в другой традиции, и имели бы, ну, скажем так, немножко другие моральные и этические основы из этой традиции проистекающие. Возможно, так перед вами бы вопрос не стоял, а он мог бы стоять совершенно противоположным образом, что вы обязаны провоцировать человека на то, как он будет сам отстаивать свое право на свободную волю потому что таков ваш договор с традицией. И в данном случае здесь как раз наоборот, напротив было бы показано уместно действие, которое вы описали в первой части своего вопроса, то есть ставить какого-то конкретного человека. Опять же, все зависит от традиции. Есть у человека это право, нет у человека этого права. Это вопрос, что называется, опыта. Магического опыта и умения видеть в человеке сам, сам, саму базисную, базисную структуру, которая, по сути, определяет его право, мы называем ее бытийная масса. Что касается вопроса, имеющего вашего вопроса, имеющего отношение к работе по методикам цели, цели и ценности. Здесь, конечно, ваша правда в том, что вы должны ставить во главу угла в большей степени те возможно идеальные отношения, которые вам нужны, а не идеального человека, который, возможно, вам не нужен. Здесь вы не ошибетесь, если все-таки будете идти именно по своему выводу. Почему? Мы живем во времени, людям свойственно меняться. Меняемся мы, меняются наши убеждения, меняются наши ментальные предпочтения, ментальные установки. Мы сейчас работаем со своим сознанием, а это значит, что оно не стоит на месте ни в коем случае. Чем больше вы над ним работаете, тем больше вам становится видно, очевидно и понятно. Есть ли гарантия того, что через некоторое время предмет вашего интереса будет вам также интересен? Ну, даже жизненный опыт показывает, что это очень редко, когда бывает так. И это при условии, что человек ничего не делает со своим сознанием специально, а лишь живет как живет. Ну, в обычной жизни все равно формируется, пусть медленно, но какой-то опыт. И вероятность того, что человек перестанет быть нужен, очень высока, особенно если, скажем так, он получает установку, которая заставляет его презреть правную свободу воли, то есть у него даже интуиция не схватывает на то, чтобы сопротивляться, через некоторое время такой человек, как правило, становится не интересен ни себе самому, ни тому, кто на этого человека ранее обращал внимание. Это вот всегда такой эффект обычного колдовского приворота. Было. Да, вот сколько девочек не играли в эти игры, да, практически в 99% случаев они заканчиваются глубочайшим разочарованием самих девочек. Потому что, как правило, мы себе подгружаем в жизнь какой-то идеальный образ, не всегда понимая, что он не совпадает с реальностью. Человек это продукт своей культуры совершенно не обязательно, не факт, что он совпадет с вашими идеалами и будет их исповедовать ваши же идеалы. А когда у людей разные убеждения по жизни, как правило, их взаимоотношения строятся ну, на нижних телах, а так, такая связка никогда не бывает долгой, то есть как уже неоднократно говорилось в подобного рода обсуждениях, это сроку ей 9 месяцев и больше обычно никогда не бывает. Это мы говорим о страсти, которая строится на нижних телах. Любовь, которая имеет отношение уже к вопросам будхиального тела, может быть долгой, очень долгой, но только при условии, что это будхиальное тело вступает в работу, и взаимоотношения между двумя людьми строятся на формирование единого и общего гудхиала на двоих. Тогда это называется две половинки одного целого. И вот это тогда действительно любовь, и вот это тогда отношения. Поэтому прежде чем сформулировать себе цель найти отношения те, которые вам действительно нужны по целям, по душе, по я есень, по убеждениям вашим глубинным, внутренним, проверенным, а не чужеродным, не привнесенным, постарайтесь отойти от формы и в большей степени упереть на содержание, а именно, какого рода убеждения должны принадлежать вам обоим. Ценности должны быть одинаковые, иначе ничего не получится. Собственно говоря, то, что я хотела вам сказать относительно вашего вопроса. И я искренне желаю, чтобы у вас получилось именно все так, как вам действительно хочется, и не было впоследствии глубоких разочарований.